Здравствуйте. Весь день сериалы дублируются. А как и какие серии голды? И где-то 11-й день было в группе Моргельсе, а на серия о, Адастор был эксклюзивный в игру сегодня, кино, ну, не знаю, может сериал, актер Лоруменен, Джаратуш Лоруменен, шоу, бирки театр, да, Чектелю, Буду один, то нода. Давно улемилиция, а харушка реповчу. Джахлида, ага, и радубая, и там годжи мушка. А я там начинаю толстый. Диана, чувак, я с тобой скажу, что нам Абай. я вою, натруплю леву Дан доллап, дамду, а, <свескак> <чинек> то нахуй лап. Аж по. А что ты им гарантируешь? Ладно, чинюк-то. Мяка. Ай, <свесква> бас, спай с умбе чайчели. Азерман, битуин пол... а да палм. А битуин дал, а ты вез ⁇ м битуин палм А Ты не Черт Надо Макс, ахвала он Из чьего рота? Ничем. вон Где тебе угощать <говор> и тосовать <говор> на чью-то рахмат? И что, день, меня с ней гееке ден гейн делался, стартала день, с да естись малат. Да? А Буду актрин. Макс, мин, где-то ки, созвонимся где-нибудь, улундом. Чего дешевый? О, пережил танкине? Тамашла вотазну. О, Тамаша, екі жол Мен магазин кеса, бирды ме Магазинде Джану бет болса келдше, а то бетім бөу ол қалдыр. Мен анан мүндай бетті рақтын талам. Ай, кетер. Кстати. Hmm? А, магазинден жаңы симка ала келше? А сені кемне олды? Жоқ-жоқ, иштик олған жоқ. Просто ақырқы күндері адаршы чалғандыр гоп олудады, Сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, сегодня, Абай, Андэйсон. Чась. Чёрт им пропочь, сказывал пил пять ты. Чё творчишь? Паш пил то. Салам, Абай. Лик, моссам. Маной, Андэй. Часьь, часьь доотпой, мбай. Анчил для мяску. И мне расаил отоснуло. Кой Абай? Кой сом, труба глазом, да новый. Если не мне, маной им бузул сали барный, атралою ресинг бы. Им не улцо. Салем не улду? Не ул. При Абай, ходи им. Эй, Абай. Ригальч. Если они говорят, что баня, если они говорят, что они говорят, что они говорят, что они говорят, что они говорят, что они говорят, что что они говорят, что они говорят, что они говорят, что они говорят, что они ты не закусывал, не без закуски. Так что лайкни, скажи, то гимнены ничего, да. Всем был борсов. Пара поличной есть. А мертвый же мужчина. Пара. Алло, тут? У нас на утром паспортный стол, да? Вот заканчивается на тур фирмы Гором, да? Программа джунгушту, ютуджие, мильте, да? Ну, джунгушту, клиенту, юзу, ну, бошку, ну, да, мастер, да, да, да, да, да, Ай, программа, когда не? рахмат. Ну, из-за сердцем. Если, пасаджака, то, если, акциоджуй, ну, срынде, ну, ли? Мне есть битры, легко пермитный. Все, мини-миньги. Просто азрабьлюсь, кача-гиррик поволи. О, шоу, очень сродный. Санчали. А памдать, мушта, нохча мне, ну так, как шип. Анавербесик, у меня макуш отекин. О, шоу. Вот узминдавоч, а вот уж и другой муссаш. Бяг ты а, да, Туну Гондонги, Римон Ковер, критикал, амста, болвус, обормий ким. А, джук, и джук, джук, айвай, верди.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 Да, но да, мы не так трогали, мы тоже не так трогали. Да, да, да, Да, Дилайн-компания со временем интернет-сапатын жақшыртты. Име сез сүйекту сериалынысты жоғырқу сапатта горы аласыз. Гүтусіз жена тасқаудық сіз. Бардық 3400 доллар бар кем бекті? Чермал, ты мила, ты же стол. А круглай, кенде? Аутосмингенде? Аминь, сегзуй, марашон, хороший, сатаус. Джакода. Уж у нас Квартиран сатаус? Аланахтя, джаша, траус. Все, пошли. Джакода. Не могли ли они не Насzarаботать нуждающимися воню, travels вместе. И, subsidiary. Когда тыativecektен. Заходите меня, п chcia transitional. Когда забыли основы с настройкиiran, ладно, однако под grouped и пытаться годы надпись. О, тебе бросаете сюда благодарность? Я прослачаю Indian по а... Да, вручело Гечик Сенис, Диана. Штраф полот. Хорошо, извините. Гечик хочешь, Диана? Тех старых служили. Да я поняла. что страшно. Ты, видим, оно классное. Просто... Сиди, извини, мне гечик в Диана. Хочешь захватывать Просто Макс, какие у него маленькие негативные галки в Это меня там опять пошкред получу. Уж он деньги кто килем. А так, я место? Ангри. Вирус, ходящий среди людей, который защищает, кого луп, оирви, жена сасыктома Ангри. Вирус, хакаршь кошса И вот он начал его избивать. Или Слышь, Джек? ты был вот-то? Почему я езжу Тем более, Макс стал берем чужулу город. Пах Ова! Ирки. Блин, Да, что бойцам.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 Бары жақшы олады, алькен Макс мен hmm. hey, Баса, сегодня мне 1-2 Диан, ты 2 дн. Ты 2 дн. Ты сегодня дн. как раз ремонт бұл. Ты как раз программа саты. Алын, кредитті да Покушанча Форма с чоб Эй, И Не Как Все? Мужик ты. Жальская Ну, из джинга четвертый. Гиммильная. Вайлн, джинга четвертый. Тамаша, братан. Просто берта, беж сюда, вышли. Или, видишь, там ушта, проблем у Барляш, знаешь. Это только вакиень, кандамис пушкник. Арбира джинглз, минут. Ай, ладно, быть пушкник. не шутыс. Аббал сок. Эй, пашковарка сок. Майрам дигин, имне. Достормин Чеголуп. Гулья Чупо. Бул көптенбери қиялдынған белектердер. Же, жақындар менен уақыт өткөруебі. майрам. Ошандойле майрам бул гөңіл бұру. Энг ең муқтаж болгондорго гөңіл бұру. Бул ден соулықту чиндо. Майрам бул очоқтың жайлы олуғу, жана жылу улығу. жана қуаныч. Жағымду сюрприздер. Жана Ублюдок интимак. Билайн. Джангер, жилы из дарменин. Алдар, ждем твоих коллег. А я иду к Алдару. Адир, сканнер открыть. Ты говоришь что у А было, Хорошо, <coughs> <coughs> <астаннаде. coughs> Был жердет деге узалып беджакчан бой узын кишин көрген жоқсын арабы? Жоқ, жоқ. Тыршылық ба? Судырпы А на бег полиевна, а на джампаксиме на джампаксиме. Менде горко, в шарде, в чахре, в чахре, в чахре, в чахре, в чахре, в чахре, в чахре, в А я Маршрут А, А, Я о чем objetivo тебе покинсть с этим, будь и в百ав Kane. Ни-را поЧек так же? Как всегда обещалось. Миндей чон аялды уйсюз қалтырып Емиганты уқытайры көзгер Эң сонлы уқытайыз болғану матрацтын алдында кишіне бөреу бақшамат Так Ну а бүтті Сізге чон рахмат Гөрсә уршын төйлі батылы бүтір Ова, уж не те патели, у меня А, брокмен... А, Деталь, да? А, А, а? Иркинсден, аж до тулгана трус. Чекина доит лапы, is just business. Маш, нагасалку. Коля, тут начисто. Сюда, да Минута Пара юриган <laughs> трусим. Опа, чё? Сюда, капитан. Ханча? Кандай чага, Анча? Территору. Анча, риск. Дюжину двадцать. Дюкторг. Эээ, капитан, прикажи дюжину. Так, и мы уже тебя слышим, что плод. А дальше слышим, что плод. Мислели так отчувствуют раму внутри нового машинного директора. Милиция татушен дрвал дальше, что я вижу. Эким бирозом И сейчас бизнес. Его и ту, и ту, и ту. Силющий сюз дырба. Джима, ну я Анан, айна, там, доллар, твое, там, там. Бейшл, там, доллар. Анан, берди.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 до Румыании, ты, А нан Крысстанда гиратпа, ангийши, дуае тандалет, башка А Не.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 Задача у вас. Какой способ? Я даже ушел, когда ничего? Что? Что? С a版о. 示 Initial argument ela. На путь вы неplatzа бы, и вы был более chewing Ч ⁇ к, мелье, тышню, алду. Гечпус уда. Бис Айльзата. Слирдзуй. Чиннджеркту. Артус Дан. Мень-мень-мень. Джигитер. Ч ⁇ рка садага. Бис. Бирюсь угана тандай. Коллу Ардан. И вышнешься, гэльбей, туркандададага. Бис. Слирминемся.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 Умерт в ортос-ндажет, балатура, бульджарк ты негал калит. Умерт вс ⁇ -таки, эн, кмат. Эн, джакш, кульдурду, без слиргарнайвс. А слирч? Берджаб, джакш, накай, джакш, сулог, сулог, сулог, сулог, сулог, сулог, сулог, сулог, Торал? Торал. Улу Адамбосо. Ах, я с волсом. Машне с да. Полтуда. Младший Азер, тоже чуть вспомните, карта шел, все, Номер тура, э? Тура. Загрузка. Было мен у меня запись, выдалете, чушь, Телефон. Ке-гей? Капитан, а мы не имел голоса? О? Ладно. Ах, я считываю. Принц. Берекойтесь, тур, и мы зашли оттуда. сейчас бизнес. да? Вот я тебя радую, что ждут, что мы роль поиграем. роль Оскар у нас Рахмат, а я там Ну, А дачу рахматов с тайцышек и импровизация импровизация а для чехрана рахматы? И вина, тургубча, храч. А еще такие места. И она, ну, ноги, ну, мы Да, рахматы. Ала. Аз ругаю. Аз ругаю. Хорошо. Аз Или Мерим Мерим а, Спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, спас, Gengi konuştuğusu biz geçiriyoruz. Если нет людей, если кто-то меня то